Не успел прочесть инструкцию? Не переживай, я тебе и так все расскажу. Проведу, так сказать, ликбез. Собственно, привет! Давай сегодня мы с тобой заденем такую прикольную тему, как атомы, атомайзеры, испарители, баки, дрипки. В принципе, если для тебя непонятно, что я сейчас говорю, я тебе так вот скажу просто, это вот все, что выше тушки мода. А верхняя часть это атом Это бывают РБАшки, Replacement Base Atomizer То есть это атом, в котором меняется база То есть он работает на необслужке Ну, кстати, тут спорный момент, особенно конкретно этого бачка Есть RTA Rebuildable Tank Atomizer Тот, который перематывается, тот, который на обслужке Например, вот этот Есть RDA, это дрипка То есть то, что не имеет никакого резервуара под жидкость и от английского dripping ты ее прокапываешь то есть все время капаешь и не знаю обмазываешься этим радуешься жизни и есть такой сомнительный класс который для меня до сих пор остается мертворожденным не ладно одна рдташка вселила для меня надежду на весь класс это аспайровский квадфлекс принципе обзор может посмотреть был где-то там это рдта все что я сейчас перечислил я тебе расскажу покажу может быть, даже ты начнешь разбираться. Но это не точно. Просто брал. Сука. Разбирал его. Сука, не мат, кстати. А, разбирал. Я его разобрал. Good work. <laughs> Перезаписываем. <свист> Здорово, еще разок поближе так сказать. Смотри, давай начнем мы с тобой с RBA. Это Replacement Base Atomizer. Как ты понял, Atomizer это то, что испаряет жидкость. То есть, бак, дрипка, RDT-шка неважно. В принципе, про подробности ты посмотришь чуть-чуть позже. А сейчас давай тебе расскажу, что такое RBA. То есть, в принципе, это может быть любой бак, абсолютно любой. Если ты смотрел прошлый выпуск, прош прошлое видео, там были бачки со сменными испарителями, это все RBA, Replacement Base Atomizer. Здесь та же система, это Eagle от Geek Vape, который опять же не смог не во вкус, но он валит. А здесь в принципе он ничем не отличается от Гриффина, если ты загуглишь, то в принципе реально ты не увидишь особых отличий, кроме одного Ох, еб твою мать! А, здесь все очень плохо с ватой, Но на самом деле отличие-то не в этом Основное отличие в том, что Здесь вот эта база, если ты посмотришь Она, во-первых, керамическая внутри, Внутрянка керамическая А сама база Она выкручивается Вот это берешь за стальной ободок и выкручиваешь И вставляешь новый Да, можно, конечно, извратиться и перемотать Вот это вот чудо, в принципе, чем я и занимался Когда мне было совсем скучно и одиноко Но а, основной упор Геквапешными разработчиками, не знаю, блядь, как это слово, инженерами, вот точно, делался на то, что ты будешь покупать сменники по херовой горе, короче, денег и выбрасывать их, хотя их можно перемотать. В принципе, любой баг, тот же Atlantis, это iJust2, s баги от Егованов всяческих, в общем, все, что имеет сменный испаритель, это RBA. В принципе, из них я могу отметить, из хороших бачков, это Атлантис 2, он даже может дать какой-то вкус, Керавейповский танк, ну или танк, как правильно произносить, но ну, типа Керамика танк и Ювел Краун В1, В2. В принципе, все, я этот бак собираю, но здесь реально не про что говорить. Давай поговорим теперь про РТАшки Ты вообще не думай, что РТАшки все под тугую секретную затяжку Я просто нашел первый пример, который валялся здесь у нас в студии Ну как валялся, его парит оператор РТА у нас с английского переводится как Перематываемый, обслуживаемый, переделываемый, перестраиваемый Не знаю, как правильно перевести Бачок Суть в чем? У тебя здесь есть база я сейчас попробую до нее добраться В общем, я все равно скручу его а, Да, Тайфун не самый удачный вариант для того, чтобы показать а, устройство РТАшки Но другого варианта под рукой нет а, В чем его фишечка, прикол, не знаю, как бы тебе объяснить а, Я сниму дриптип, чтобы оно все не навернулось Здесь есть база, то есть здесь уже все работает не на испарителях, а на базе, которая перематывается и здесь уже, кстати, можно говорить о хорошем вкусе, потому что можно поставить достаточно жирные билды, и здесь, кстати, в баке под сигаретную затяжку стоит достаточно жирный билд для некоторых баков, что уже говорить, ну, именно валящих, что уже говорить про баки под сигаретную затяжку. А для воправдания баков на испарителях есть у них еще rba базы именно которые перематываемые но чаще всего это выглядит как придаток ну какой-то аппендикс который там ну, не в тему они чаще всего выполнены ну очень плохо в чем суть здесь у тебя две стойки допустим отверстие обдува ты туда между ними мотаешь спиралечку укладываешь ваточку делаешь это все сам опять же вкуса больше жужет любую, в зависимости от того, как ты уложишь вату, и в принципе это все основные отличия от бака на испарителях. Поехали дальше. Собственно, э, давай, наверное, хорош бокососить. Переходи на нормальные вещицы в виде дрипок. А, что такое дрипки? Ну, судя из названия, я думаю, ты уже понял, что дрипка, дриппинг прокапывать. Собственно, здесь нет ванны. А, точнее, блядь, что? Здесь нет бака резервуара под жидкость Но если не считать кое-какую ванночку Она есть в любой дрипке Здесь она, например, нормальная Здесь не очень Но, опять же, дрипки предназначены для разного Дрипки какие-то дают хороший вкус, например, с нижним обдувом Но хорошо ссутся, если ты ее перельешь а, Либо же они предназначены для того, чтобы валить, как вот этот малыш В принципе, а, опять же Тут много говорить не... Ну, реально не получится. Просто у тебя есть вата, по которой поднимается жидкость из ванночки, ванночка, в которой она держится. А... Спирали, все. То есть, у тебя. Но опять же, над баками дрипки преобладают огромным количеством вкуса, даже если она для этого не предназначена на фоне бачков. Просто по той причине, что, грубо говоря, спирали находятся у тебя чуть ли не во рту. То есть, и проглотил. А... Все. Ну Как бы да, это дрипки, тут все просто Если тебя какие-то конкретные девайсы заинтересовали на какой-то минуте Ты там пиши в комментиках, оставляй тайм-коды Мы даже сделаем обзор, если тебе это интересно Все Ты может быть меня спросишь Какую хуй я сейчас делаю а, Я держу авокадо Это типичный представитель семейство Семейства RDTA шек Вверх а, ногами, потому что он ни хрена не смачивается Потому что не вывозит вата, которая здесь запихнута а запихнута здесь не бич вата, а, по-моему, кенда или бекон Ну, короче, вата, которая, типа, должна охренительно тянуть джижони из самых труднодоступных мест Но на самом деле нет а, В чем суть РДТ-шки? А, вообще, РДТ-шкой можно назвать всякое дерьмо, которое имеет резервуар под жидкость и при этом обладает прямым обдувом спиралей. То есть не через трубочки, не через что-нибудь еще и так далее и тому подобное. Только прямой обдув спиралей. В принципе, по конструктиву чаще всего... Почему я назвал авокадо типичным представителем РДТАшки? Потому что у тебя дрипка сверху, то есть ты вспоминаешь «О, дрипка! Должно быть вкусно! В любом случае вкуснее, чем бак!» Нет! А, по той причине, что... Ну, не, кстати, есть одна RDTA-шка, которая в меня вселила надежду Это Aspire Quad Flex Она мне, в принципе, понравилась Она меня, в принципе, заинтересовала а, И она реально справляется с GG-подачей за счет... Ну, ты, короче, можешь посмотреть обзор, если хочешь Тут где-то будет иконочка с буквой И Там выскочит обзор на нее Если хочешь, ткнешь, посмотришь Если нет, зайдешь на канал, господи, видосов не так много а, Все, что обладает Вот подобной конструкции, бак внизу Спирали сверху, то есть дрипка сверху, база, не знаю как хочешь называй Это rdta -шка. они там различаются разными заправками прочее-прочее Каждый дрочит как хочет, в принципе ничего нового никто еще не придумал а, Реально где-то уже что-то видели, где-то что-то уже делали Из нетипичных представителей RDTA-шек можешь загуглить Аромамайзер Supreme Например, вообще любой Aromamizer RDTA Это херов бак, который просто сверху бачок, снизу база и спирали обдуваются прямо, то есть нет никаких трубок, ничего, у тебя просто кольцо, которое регулирует обдув, и этот обдув направлен тупо на спирали. Геморная укладка приветствует тебя сразу же там, здесь, в принципе, все попроще, ну, опять же, в таком типе rd шек все намного попроще. Там все геморно, но это, опять же, если хочешь, пиши, что хочешь, обзор, честно, это некоторое дерьмо, и мы как-нибудь достанем этот девайс, сделаем на него обзор. Я его, конечно же, обосру, я люблю это делать, но либо обосрусь сам. Зависит уже от девайса. А, в принципе Блин, реально может запилить в принципе счетчик На видосиках, я не знаю Но это будет как-то разбавлять атмосферу а, Должно быть как-то повкуснее, чем дрипка Но не всегда Пережигается вата, проблема Uh, давай, наверное, сейчас я буду подводить какие-никакие итоги, чтобы я тебе посоветовал бы и, может быть, даже ты что-то почерпнешь из этого интересное. Uh, про РТТА-шки рассказал, про дрипки рассказал, про баки разные рассказал. Давай заканчивать. В принципе, uh, я думаю, я тебе сегодня про атомы. Так, в общих чертах рассказал Для того, чтобы хотя бы понять, что оно за дерьмо Тебе этого более чем достаточно Единственное, что, если ты все-таки новичок Я тебе посоветую взять однозначно первым девайсом не дрипку И не -а потому что ты разочаруешься в вейпинге И, короче, скажу, бля, я лучше буду курить сижечки или кальянчик Там, не знаю, мылить задницу пацанам в тюряге И курить самокрутки Я не знаю, к чему это, но в любом случае Возьми себе лучше бачок на необслужках На сменных испарителях Меняй их где-то раз-два в месяц и будет тебе счастье. Тебе этого хватит с головой. И, в принципе, некоторые необслуги могут выдать по вкусу очень хорошо. Че ты мне факт тычешь? Я не тебе. А, у меня оператор тут сама сошел. Он короче что-то выпендривается, я не могу понять. орешь? Ну ладно, неважно. А, в общем, вроде все сказал. Если не все сказал, ты то можешь сказать, что я не сказал в комментах, ты что не записываешь, мудак? Хороший район, давай выключай запись Все, короче, давай прощаться Это дикий пиздец, оператору плохо Его, видимо, от никотина окончательно накрыло Все, давай, пока